Теперь давайте мы, прежде чем начнем с вами работать, я хотела бы вам вот провести такой опрос, потому что это тоже тема очень важна. Я хочу, чтобы вы сейчас ответили вот на вопросы, то есть как нужно сейчас отвечать вам на вопросы. Прочитайте внимательно главный вопрос. Достаточно ли у вас знаний и навыков по развитию вашего Млн бизнеса? через интернет, и поставьте ответ ту цифру, которая соответствует вашему ответу, то есть не надо ставить две или три, пожалуйста, выберите одну цифру, которая максимально соответствует вашей ситуации, то есть, например, мной уже созданы некоторые ресурсы, но результата до сих пор нет, или я имею уже много знаний, но на практике все стоит на нуле, или я новичок в интернет и не знаю, с чего следует начинать. Я умею продавать и рекрутировать через интернет, то есть у меня все хорошо. И кто-то, может быть, из вас вообще не верит, что это возможно, вести MLM бизнес через интернет. Я хотела бы увидеть ваши ответы. Вот Наталья, например, ответила цифрой 3. То есть она новичок, не знает, с чего нужно начать. Кто-то ответил цифрой 2, кто-то цифрой 1. Давайте еще. Кого будет больше все-таки нас? Какая у нас ситуация складывается? И так, Мила Грачева, три, три. Ну, пока вижу вот большинство троек. Наталья тройка, тройка, тройка, тройка, да? То есть, получается, что вы новичок в интернете и вообще не знаете, с чего следует начать. Ну что ж, хорошо, будем сейчас разгребать все проблемы и все завалы. И давайте мы начнем с темы, раз у нас здесь в основном собрались представители МЛМ, Еще раз я скажу, если вы вдруг кто-то есть из инфобизнеса, вам тоже будет полезно мое выступление. Просто фильтруйте информацию и на вопросы, которые я буду задавать представителям сетевых компаний, вы просто будете отвечать согласно своему продукту и своей ценности. Я думаю, что вы меня поймете. Давайте сейчас определим, что такое главный кит МЛМ. Напишите, пожалуйста, в чате, за что в компаниях MLM получает, получаете вы свой гонорар, из чего формируется ваш доход. Напишите, пожалуйста, в чате. Так, товарооборот. От товарооборота. От товарооборота организация товарооборота, продажи. От грамотно построенной структуры говорит Виктория. Ну вот Вера говорит правильно продажи потому что товарооборот складывается как раз из продаж. Это и есть главный хит MLM бизнеса. Так, какие еще? Построение сети, товарооборот, мои бизнес-партнеры и клиенты, построение сети. Вот смотрите, чтобы у вас не было каши, то есть товар движется за счет продаж. То есть вы будете получать деньги а, вот именно в тот момент когда ваш товарооборот создан он у вас вот, создан согласно вашего, вашего плана успеха вы попадаете под эту таблицу плана успеха и выходите на тот или иной процент вашего вознаграждения то есть бывает что люди строят сеть вот так отмечает людмила грачева построение сети да но товарооборот не растет кто с таким сталкивался что вы сеть строите а ваши доходы и товарооборот ваш не растет. Поставьте плюсики. Кто не сталкивался, у кого все идет гладко, то есть вы строите сеть, и у вас тут же растет товарооборот. Сталкивались? Конечно, сталкивались. С этим сталкиваются все. Главное это анализировать, искать корень проблемы. И понимать, то есть, что нужно делать, куда прилагать усилия. Не просто вот вы взяли, проанализировали и продолжаете по этому же кругу бегать. Ни в коем случае. То есть, если вы строите структуру, а товарооборот не растет, значит, в вашей структуре никто не занимается продажами. Потому что товарооборот растет как раз, когда каждый человек в вашей структуре занимается продажами. Поставьте еще раз... Пожалуйста, десяточку. Есть звук или нет? И напишите Светлане, что звук есть, чтобы она... <coughs> да, хорошо, звук есть. Спасибо. Спасибо, Ирина. Чтобы Светлана знала, что это у нее проблемы. Итак, смотрите. Первое, что вы должны понимать, вот это ключевое слово. Продажи. Продажи. Запишите себе. Когда у вас растут, растет товарооборот, это значит, что ваша структура увеличивает продажи. Это значит, что ваши доходы тоже будут расти. И смотрите, сегодня я вам буду подавать взгляд на проблему продаж несколько с другой стороны. Не под тем углом, как привыкли обычно воспринимать тему продаж представителей сетевых компаний. Ну, это вообще моя, как бы, фишка, да, такая. Я стараюсь двигать всегда парадигму, вот, для того, чтобы люди могли а, по, увидеть действительно истинное положение дел, а не ту картину, которую вы видите. И смотрите, что происходит. Когда люди приходят в интернет, суть MLM очень сильно искажается. Вот сейчас вы поймете, о чем я говорю. А, потому что... Я провела уже много часов в персональном коучинге, обучая людей автоматизации бизнеса, проводя аудит бизнеса, проводя аудит автоматизированного бизнеса, да. Вот, и я хочу сказать, что люди, приходя в интернет, они занимаются годами чем угодно, они создают имитацию бурной деятельности, но они не занимаются тем, за что платят деньги в системе МЛМ. Кто с этим согласен, поставьте десятку. Кто вот не согласен, ставьте минус десятку. Потому что люди занимаются созданием блогов, люди занимаются годами изучением, как создать воронку. Потом они говорят, они создают годами канал на YouTube, годами заполняют канал на YouTube, очень интересное тоже такое. И потом говорят, а где же у меня партнеры, а где же у меня товарооборот? И где же у меня деньги? Так вот, друзья, вот вижу, что вы меня поддерживаете, и вы понимаете вот эту боль сетевиков. То есть, если вы пришли в интернет стать экспертом еще в чем-то, вот давайте не путать, да, мы говорим сегодня про MLM. Но почему идет подмена ценностей? То есть, человек выдает себя за лидера и представителя сетевой компании. Тогда он должен делать главный уклон именно на продажи то есть продажи своей системы э, сетевого бизнеса, продажи своего продукта, продажу системы обучения своей команды и так далее. Но когда человек изучает себя в чем-то, прокачивает какой-то навык в другой сфере, то это он уже должен монетизировать этот навык как в инфобизнесе, да? например, вы изучили глубоко э, и досконально канал YouTube, вы можете уже этими знаниями делиться с другими людьми за деньги, для того, чтобы они могли развивать свой канал YouTube. Но это уже будет инфобизнес. Кто понимает вот эту тонкую грань, разницу, потому что, ну, к сожалению, не все это понимают. Вот я сейчас хочу до вас это донести. Кто это понимает, поставьте плюсик. Кто не понимает, ставьте минус, что вы не понимаете. Но ну, вам тогда нужно в этом разобраться очень хорошо. Если вы пришли зарабатывать деньги в МЛМ, значит вы делаете все то,